Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео мы рассмотрим новый интересный проект. Называется Bull. А именно, для чего создана данная монета. Как она реализована. Какая у нее дорожная карта. Как она поможет в будущем. И сама спецификация монеты. Называется проект у нас Bull. Создан он в поддержку диких животных. Громко сказано даже изменить будущее планеты. Ну, тем не менее... Люди создали данный проект, скажем так, которые верят в него. Надеюсь, что, в принципе, все получится. Так, посмотрим спецификацию по данному проекту. Тикет у нас был, название BuySell. Тип у нас по мастернода, логаритм, скрипт. В принципе, все по стандарту. Время блока 60 секунд. Мастернода берет 85, вот пост 15. На мастеру нам всего лишь 1000 монет. И самое главное, что общее количество монет будет небольшое. А это именно 11 миллионов монет. И примайн у них также небольшой. Это 195 тысяч. Довольно-таки рады, что такой небольшой примайн. То есть не будут они, скажем так, монополистами. И монета будет, скажем так, двигаться по многим руслам. Дальше у нас идет... Блоки с какого покоя, какая будет и награда. Здесь мы сейчас особо внедряться на этом не будем. Перейдем немного дальше. В общем, по стандарту у нас есть три кошелька. Под Windows, Linux, под Яблоки. С этим, в принципе, все понятно. В основном пользуемся Windows, изредка Mac. Давайте посмотрим, что у нас по дорожной карте. Дорожную карту, конечно, можно было немного получше выделить. Сейчас я немного увеличу. Stage 1, Stage 2 уже, скажем так, пройден. Попадаем мы сразу на Stage 3, листинг Masternode Online, у нас он уже имеется, листинг на биржу CryptoBridge, он появится немного попозже, но уже есть биржа CREX, это уже хорошо. И также дальнейшие листинги, как обещает CoinExchange и донат и FAV. то есть международная, скажем так, сообщества защиты животных это мы так как бы как я говорил уже призвано э, в помощь защиты диких животных в принципе эта идея интересная хорошая я думаю ну на данном этапе она как бы актуальна, интересно думаю многие хотели бы помочь скажем так диким животным а именно э, у них 4 процента со всех продаж будет пожертвовано, скажем так, фонд защиты животных. Также по после окончания пресейла они запускают мастер и пост-пакет, с которого полностью будет весь доход идти, опять же, в фонд защиты животных. Как по мне, это э, очень хорошо. Фонд будет также развиваться. Я думаю, также будут дальнейшие какие-нибудь пруфы о том, как переведены были деньги э, и опять же о том, как Скажем так, с помощью этих денег была реализована помощь. Но опять же, это все в будущем. За этим мы понаблюдаем. А пока посмотрим, что у нас дальше по монете. В общем, по стандарту у нас есть Discord. Темка на форуме, есть Twitter. Заходите, мужики, в Discord. В Discord там отзывчивая администрация, которая всегда готова поддержать и помочь в любом вопросе. Перелетаем мы на биткоин талок, здесь, в принципе, ничего интересного. Получается точно такая же информация, как и на сайте, только немного, скажем так, сокращенном виде. Но это мы опять же пропускаем, так как уже всю информацию по данному проекту, в принципе, я изложил. Кому интересно, можете ознакомиться с белой бумагой, я ее зачитывать не буду, так это займет очень много времени. И попали, в общем, мы на мастер нода онлайн. Как видите, у нас одна нода стоит... 1160. Как по мне, это, в принципе, приемлемая цена за ноду. То есть, если сейчас взять ноду, рой у нас большой, покупаемость 5 дней. Но мне кажется, так как идея такая глобальная, проект интересная, да, с дальнейшим развитием цена на монету будет подниматься. Поэтому, если вы возьмете в ноду, либо скинете ее в шары ноду, да, вы заработаете там за 5 дней еще одну, скажем так, ноду, заработаете, до да, денег. Я думаю, не стоит сразу сливать монету, так как всю идею эту обломает, обвалит курс, когда начнут люди потом сливать просто так в тупую свои, скажем так, монеты. Можно, конечно, приторговать, но всегда нужно придержать, потому что скоро будет, скажем так, взрыв э, по криптовалюте, все курсы пойдут вверх, и опять же, проект будет развиваться. Я думаю, что курс данной монеты тоже пойдет вверх. Я думаю, минимум доллара 3 монета одна будет стоить. Ну, а как вариант, видите, да, можно купить ноду за 5 дней, купиться и потом ее продать. Но ну, это уже вам как бы решать, что и как дальше делать. Так, что у нас биржа бирже да, попадаем на биржу. На бирже у нас монета недавно появилась, 22 числа. И как видите, да, она снизим потихонечку, потихонечку с откатами, с небольшими, но идет вверх. Пока я же говорю, цена, в принципе, приемлемая. Пока еще общий застой криптовалюты стал, скажем так, немного на месте. Можно затариться, немного прикупить монет. Либо там, я не знаю, в шарик скинуть, либо самому ноту запустить. И понаблюдать, что будет дальше. Как бы по данному проекту у нас все понятно. Идея есть. Старт уже, в принципе, хороший есть. листинг есть. Поэтому как бы напишите свои скажем так, вопросы в комментарии. Обсудим данный проект, постараюсь всех поддержать, всем помочь, чем смогу. Ну а пока у меня на этом все. Давайте, мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.